все, Андрюха поехал, спасибо Андрюха большое за то, что меня прокатнул сходили сейчас покушали вечерком, шашлычка поели, хинкали все, ребята, в самых лучших традициях меня Андрей привез в аэропорт, я сейчас нахожусь в аэропорту до вылета мне еще где-то пару участников есть, поэтому я пойду погуляю по аэропорту, зарегистрируюсь, получу билет, сдам багаж, наверное, его надо сдавать, я так понимаю, что ли, здесь и пойду я в Украину, ребят, я, блин, в предвкушении, мне так хочется попасть я получил приглашение, спасибо большое всем ребятам и, извините, те, чьи его приглашение я не получил мне три моих подписчика выставили приглашение, и Александр из Киева и... Алексей из Харькова и еще один человек. К сожалению, извините, но я вас вообще потерял и ваше письмо потерял, оно просто не пришло. Ну, три подписчика бы вы выслали. Не знаю, три, потому что, ребята, приглашение почему-то в Грузию, оно долго-долго очень шло. Не знаю, 10 дней, может быть, даже где-то так больше. И в итоге одно кое-как я получил одно. И вот сейчас посмотрим, как это приглашение сработает, как оно будет работать. Придем, покажем. Такая, ребята, история. Что вам еще рассказать? блин, в предвкушении, настроение просто прекрасное, представляете, Грузию, все, я ее всю прошел надо покорять какие-то новые страны, Украина. я давно о ней наслышал, мне не хочется верить в вот этой дурацкой путинской пропаганде о том, что там враги, там еще как-то плохими словами называют украинцев это классные люди, классные девчата и ребята, и я хочу с вами познакомиться поближе уже в вашей стране в общем, ребята, сегодня я сегодня ехал на автобусе из Батуми в для того чтобы уже отсюда улететь в принципе теоретически и из батуми тоже летают самолеты но к сожалению почему-то я вчера не смог взять билет были билеты по 100 кажется долларов но мне не вышло взять их поэтому я купил билет за 170 долларов и сейчас мне еще сказали что необходимо доплатить 30 долларов за багаж багаж включен только 7 килограмм а мой чемодан весил 12 поэтому я еще 30 долларов заплатил Итого того 200 долларов в принципе не дешево за два часа полета но, Что делать? Ладно. Ну что, я нахожусь в Украине уже, я сейчас историю расскажу. там проходил. мое собеседование. В собеседование, ребят, было, потому что я россияне, я в Украине я могу попасть только через собеседование. Где мой багаж теперь, как его искать, как его найти? Два часа продержали, как, как быть теперь не ясно. А, вот он, ничего. Взяли, отложили в сторону. Погнали. Okay, okay, Ребята, okay. давайте холодно 3 градуса все. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, До того как началась вот эта нашка война, uh -huh. катался я по России вот, по крупным городам, по вот, маленьким городам. Ну вот, более менее там или областной город. И причем очень яркое разделение. Класс. Uh -huh. Бедные ездят на общественном транспорт. У кого что-то есть, ладно до калина. Да, да, да. А остальное все такое. Порши. Вот Точно. Ну а здесь даже в Киеве, даже в как бы, столице все равно люди не, не богатые, да? Очень классно. Кто как может съезжается в Киев заработать. Киев, как и в Москву в России, да, все-все-все да, стараются да, перебраться, да? Да. Нет, да, все едут сюда, как-то с За возможностью заработать, да. Ну что, ребят, я приехал в свой отель, называется Радисом. Пойдемте заселяться, взял беспробочный вариант сетевой, чтобы точно понравилось. Ну что, ребят, я счастлив, конечно, но просто очуметь как я устал ребят время полчатого пол, до утра мы сегодня с ребятами гуляли до пяти наверное, утра я проснулся я не знаю сколько в 9 в десять собираться плюс я в автобусе совсем не спал ну в общем я прям засыпаю 15 этаж я думаю бомбовый вид у меня должен быть сейчас с вами пойдемте посмотрим смотрите майданчик для заходив конференц-зона ну что, обзорчик быстро сделаем ребят ванна нормальная большая хорошая ванна кровать Вода. Ну, в общем, нормальный, обычный. А здесь что? у нас? Здесь другой номер. Обычный, стандартный номер. Стоит номер, ребята, 90 долларов в сутки. Я взял Фредисом, потому что я хочу быть уверен, что точно будет все качественно, красиво. Слушайте, ну классно. Вы просто не представляете, какое мне это удовольствие доставляет. Просто посещать какие-то новые страны, города с кем-то таксистами болтать, разговаривать, делиться чем-то, что-то спрашивать. Ребята, ну что, доброе утро. Я вроде выспался, хотя и поспал часов, наверное, 5 всего. Сейчас время 10 часов, я уснул в 5. Ну что вам сказать? Я даже не знаю, что сказать, ребята. Наверняка вы, многие из вас знают больше об этом городе, чем я. Написал свой инстаграм. Кстати, подписываемся на инстаграм. Может быть, вы сможете мне дать какие-то отдельные советы. Или я смогу вам чем-то помочь. Ребята, посоветовали несколько разных вкусных, интересных заведений. Туда мы сейчас с вами отправимся. Вот мой отельчик. Вон там, где-то на 15 этаже мой номер, вот станция метро, пожалуйста, рядышком, масок вообще на людях нет никаких, народу что-то как-то очень мало В общем, сказали, что вот это торговый центр Олимпийский, и там, возможно, я смогу купить сим-карту, поэтому идем сейчас туда искать возможность купить сим-карту А потом уже будем думать, где пообедать, примерно такой, ребят, план Ребят, тут реально все без масок ходят, смотрите, а вот еще тротуар занят, очень плохой знает Идем дальше. Все разговаривают на русском языке. А еще я встречаю здесь машины, которых я не видел уже вот три года, как уехал. Ну, например, авэ у Шевроле. Я его не видел. Русские автомобили, российские, я тоже не видел. О, смотрите, четверка. Вас, конечно, не удивишь, но я ее не видел. В общем, в том торговом центре, который я зашел, там, к сожалению, не было сим Поэтому идем дальше. Какой-то торговый центр Гулливер, мне сказали, в моем отеле. Можно там поискать. Гулливер. где-то туда, наверное. Сейчас спросим кого-то. Ребят, просто шел-шел увидел вот такой дворик. Пойдемте, зайдем, посмотрим. Реально все это напоминает Россию. Все как в России. Такие же маленькие дворики красивые, такие же улочки. В таком старом доме я когда-то жил, ребят, в Москве. На метро Тимирязевская. Класс, ребят. Ностальгия такая. Как будто в России реально гуляю. Супер. Как там, ребят, говорят, язык до Киева довезет, да? Вот меня он и довел. Сейчас спросил велосипедиста, который возит продукты. Говорю, где здесь Гульвер торговый центр? Он мне сказал, что нужно прямо и налево Блин, как это классно, ребят Просто ходишь по незнакомому городу Вообще даже не понимая Это центральный район насколько здесь вообще интересно, какие здесь достопримечательности. Мне о них, конечно, местные жители обязательно расскажут, мои подписчики, с которыми я буду здесь встречаться. Но пока мне хочется походить одному и не пользоваться ничьей помощью. Вот даже курс я, я вообще не знаю. Вот написано, например, чайник какой-то, вот, например, скороварка 3199. Это сколько в рублях? Это сколько в долларах? Вообще непонятно. Слушайте, ребят, надо сказать, что людей на улице очень мало. Но то есть машины, да, какие-то ездят. Кстати, соблюдают правила, как я вижу. Видимо, много видеокамер здесь установлено, поэтому на Краса никто не едет, как в Грузии, никто тебя не задавит. Я надеюсь. Хотя я приключения искать умею, да? А народу на улице маловато. Может быть, вечером все выходят? Я не знаю. Буду искать какие-то многолюдные многолюдные кварталы и улочки. Это тоже входит в мой план. Посмотреть на людей, ребят. Вау! Это что, девятка, что ли? Или что это за машина? А что у нее такой капот задний? Крышка багажника какая-то маленькая. Интересно, что за тачка? Девятка? Или не девятка? Сейчас я в инстаграмчике спрошу. Ребят, все как в Москве. Видите, вот машина стоит на тротуаре и плевать они хотели. Помимо того, вот это тоже, я как полагаю, не, не парковка. Понятно, что негде парковаться, но говорю вам, ребят, все как есть. Видите? Машина на тротуаре стоят и Москву сильно напоминают. Тека. А вот это торговый центр Гулливер, которым котором я так долго шел. Так, а вот как мне на другую сторону дороги перейти? Я что-то немного не понимаю. Ага, вон пешеходный переход. И опять, пожалуйста, машина на тротуаре, ребят. Это, конечно, немножко непривычно после Америки, ребят. Зашел в это заведение, которое называется Пузата Хата. Там по линии идешь, набираешь еду, купаешь и садишься, кушаешь. Я взял суп, салат, не знаю, что это, рыба или мясо с картошкой. Ну и, собственно, это вышло на 212 гривен. Сколько это в рублях, посмотрите сами. Привет, Александр. Привет. Встретились с Александром. Александр проживает Киеве. Мы с ним списались еще, наверное, месяц назад, когда, помните, я говорил, что я полечу в Киев, и я об этом сделал какой-то пост, да, или что делал, да, в Инстаграме, да, да? да? И мне нужно было приглашение, но сейчас такие правила, ребят, кстати, я еще не рассказал, но позже уже Александр идет с вами пообщаемся, я расскажу, как я проходил а, границу, да, я тебе сейчас рассказывал. И Александр один из первых откликнулся, говорит, без проблем, давай прислю тебе э, приглашение, выслал, и, собственно, я здесь нахожусь, да. И вот мы сейчас встретились, покушали, Идем, гуляем? Куда мы сейчас направляемся вообще? Идем на Контрактовую площадь. Контрактовая площадь. Там много ресторанчиков, много развлечений. Молодежи? Молодежи много, девчонок много. Отлично. То, что нужно. Ты знаешь места, да? да. А вот это что за улица главная? Это Крещатик, Крещати, главная улица. Вот, ребята, видите, а то один ходил сегодня, ничего не понял вообще. В принципе, мне кажется, сейчас в это время, да, сейчас у нас сколько, 6-7 часов, наверное, даже и пешком быстрее будет, да, посмотри, все стоит. Самой пробки. Самой пробки. Да, как ты, чтобы портрет у людей складывался, тех людей, кто меня смотрит, чем ты вкратце занимаешься, каким родом деятельности? Занимаюсь вкратце, если это турбизнес, ну, такой специфический, больше направленный на... А, Документы а, ну, для людей да. которые, Ну, для, для определенных для людей, людей да? Для да, то есть не да. просто любой турист приехал к тебе обратился, а с какой-то конкретной страны, да, За каким-то конкретным... Людей, бизнес, да, как да. да. Ну, в общем, идем, ребята, гуляем дальше, что-нибудь сейчас вам еще покажем и расскажем Теперь у меня есть человек, который вам сможет несколько больше, чем я сказать, потому что я ровно ничего Могу сказать, что мы идем в переходе, поднимаемся наверх и выйдем на какую-то центральную улицу Ребята, Софийская площадь называется, это то место, где мы сейчас находимся. Народу, в принципе, не так много. Наверное, летом, да, здесь достаточно количество людей? Там тут обычно проходят тематические какие-то, знаешь, там, пасхальные яйца здоровые такие просто, Никто не паркуется на тротуарах, да? На площади. Закрыто, не заедешь. Да. Блин, ребята, я не знаю, как вам сказать, но я просто в восторге от того, что меня окружает, но самое главное, я в восторге от тех людей, которые смотрят меня. Вот Александр, супер порядочный человек, я же говорю, меня другие не смотрят, поэтому мне легко находить знакомства, друзей, формировать круг общения, потому что изначально очень хорошие люди меня смотрят, понимаете? Поэтому спасибо Александру за то, что меня встретил, накормил сейчас, вместе сходили, пообщались, погуляли. Ребят, забываю вам совсем снимать что-нибудь для Ютуба. В основном снимаю для Инстаграма, поэтому заходите в Инстаграм. Там всегда в истории самые-самые свежие новости. А, значит, смотрите, я приехал в торговый центр Ocean Plaza, называется. Говорят, что это вроде бы один из самых больших, хотя их тут много. В Киеве необходимо купить какую-то курточку, потому что у меня совсем легенькая. А сегодня уже плюс 9, ребят, довольно холодно. А ночью я ночами гуляю, брожу до часа, до двух так вообще можно замерзнуть. Поэтому сейчас пойду, приобрету себе куртку. Буквально на то время, которое я буду в Киеве. Ну и, собственно, на этом все. На этот план выполнен на сегодня. Дальше пойду посещать какие-то красивые места. Подписчики мне накидали довольно много мест. Смотрите, ребят, что по ценам. Я взял, умер Мишель. Здесь рыба и здесь солянка и чай. 235 гривен в рублях. Это, посмотрите, сколько на своих экранах. Такие цены. Ну, знаете, после Грузии, честно говоря, дороговато. Ребят, ну что, путешествие продолжается, сейчас я нахожусь в 100 километрах от Киева и не могу открыть дверь, вот так она открывается, это купейный вагон, который идет до Львова, стоит 500 гривен человека, в общем-то, старый поезд, ничего особенного. Короче, ребят, что, время где-то 4 утра, плюс 6 градусов, город Львов, какой-то ангар приехали, не знаю, это да или нет. Идем искать такси и домой. Ну а вот первые шаги по Львову. Вот так примерно он будет выглядеть, если вы приедете на, на вокзал. <пишут> Ребят, ну что, мы с утра пораньше. Ну как с утра, как выспались. 12, да, пришли на площадь рынок. Это самый центр Львова. Видите, очень много людей, Экскурсии Сегодня и завтра, собственно, и позавчера в Украине праздники большие, поэтому Люди все кайфуют, гуляют, тусуются, катаются. Я на букинге даже отель кое-как нашел, ребят, представляете, потому что все, все занято. Много людей со всей Украины приезжает во Львов посмотреть на этот замечательный город, и вы мне тоже рекомендовали, поэтому я здесь. Смотрите, сразу в газете меня показывают статью обо мне уже в Украине статью заслужил офигеть они, они, представляете, ты встаешь они тебя фотографируют на эту штуку сразу автоматически тебе выдают вот такое вот письмо красота <музыка> какое-то тоже туристическое место зашли Львовская кава <музыка> <музыка> маску, маску. маску каску все ладно Ребят, тема такая. В общем, пришли мы в это заведение, кава, кофейня. У них в самом подвале внизу есть вот такая вот история, где-то в пещерах тебе дают здесь каски, чтобы ты голову не ударил, потому что реально проходы очень низкие. Ты в касочки здесь ходишь, масочки обязательно. Какой-то супер, я не знаю, персонал невежливый, что очень-очень непривычен для вообще Украины, потому что я нигде таких невежливых людей не встречал. И все это заметили люди грубияны здесь не сидеть, здесь «Зер -зер Если не хотят тебя видеть, они просто говорят: зерзервировано. Как это проверить? Как понять это, где написано? Ну, короче, ладно, не будем. Будем о позитиве. Позитив заключается в том, что нам сейчас приносят две кавы, два кофе. Ну, bueno, собственно, мы сейчас вам все покажем, принесут горелки, запаяют, и мы потом будем отпаивать ждем, не берем, потом начинаем пить. Спасибо. Обязательно. О, мужичок на выходе очень, очень даже вежливо. Просто какой-то дворик нашли. Заходим сюда, и здесь даже огромное количество людей. Я не представляю, что сегодня будет вечером, поскольку днем, я думаю, народ еще отсыпается. Вчера был очень-очень жаркий вечер и ночью у людей, нам об этом сказал таксист. Поэтому сейчас, наверное, все высыпаются, набираются сил, а ночью что-то будет интересное. Вот здесь молодежь тусуется, видите? Кто-то чипсы ест, кто-то общается. Молодые люди. А здесь, наверное, кто-то живет, что ли. В общем, ребят, взяли вот такую вот штуковину. Сейчас я вам покажу, как она выглядит со стороны. Оп! Вот такая красота. Паровозик. Засели в него и сейчас поедем. Здесь дают наушники и проводят экскурсию. Целый час ты едешь, кайфуешь и, и гоняешь. Нормально? Ребята, знаете, что таксисты делают? Они всегда включают аварийки, когда подъезжают на заказ. Поэтому их очень легко найти в Киеве, ну то есть в Украине вообще, во все есть, в принципе, вот такие правила внегласные, да, по которым мы можем понять, что человек ждет нас, ну или кого-либо другого. Здравствуйте. Короче, ребят, пришли мы в спорт-бар, включили Магомед Исмаилов и Владимир Минеев бой. Вообще, с ума вы наверняка уже бой смотрели, но это просто что-то невероятное. У меня вот здесь один, там другой. Прикиньте, просто Минеев как ушатал, остается чемпионом AMC. Это просто с ума как, как Магомед э, поверил в себя, и как он себя вел, да, и как он сейчас проигрывает, я не могу поверить в это. Я ни с кого ни с ни с другого не болел, но блин, сумассей. Короче, смотрим, что они будут говорить. Очуметь. Короче, ребят, тема такая. Сегодня мы выезжаем из Львова в Киев обратно. Здесь похолодало, прохладно, но в принципе в Киеве тоже прохладно, но неважно. Сейчас приехали в камеру хранения сдать вещи, потому что вечером на блаблакале собрались ехать. Нашли там мужичка какого-то. Знаете, что произошло? Я вышел из такси и забыл там свой телефон. А в телефоне, как вы знаете, в 21 веке у нас все. Карточки, какие-то записи важные, банковские аккаунты, адреса, резервации отелей. Просто все. С ума сойти. Ну, я так сильно не волнуюсь, потому что... Ну что, интересный опыт, че, вам есть что рассказать, прикольно, в Львове у таксиста забыл телефон, это был Uber А еще у таксиста там такой protection стоит, стекло такое Я боюсь, что здесь просто телефон этот кто-то заберет другой, а таксисту даже не даст Если бы это был таксист, точнее, если таксист бы таксист увидел мой телефон, он бы, я думаю, вернулся Поэтому ребята мы остались там, ждать таксист вдруг вернется Тем временем звоним в Uber, а я говорю, что делать, пойду, вон менты стоят, пойду у них спрошу, может, что помогут мне Здравствуйте. извините, а может вы мне сможете помочь? Я на Убере сейчас ехал на такси, забыл там свой телефон и каким образом мне теперь связаться? Куда звонить? У меня ни номера, ничего не оставил, все карточки в телефоне, все записи. Как как это работает вообще? Как, куда, мне, куда мне нужно позвонить? На, на, на какую-то горячую линию, да? да, да. Не знаю. Даже, если можете, условно, Короче, ребята, подошел к под сотрудникам полиции. Они говорят, ну, мы не знаем, извините. И в итоге. Просто вам показать, что нифига ничего не работает, ребята, даже, даже не попытались помочь. Говорит, а я не знаю, там надо куда-то звонить, наверное. Попробуй, говорит, позвони. Я говорю, куда? горячую линию или куда звонить? Чё? Да, я не знаю, куда, чего. Я думаю, знаете, что сейчас делать? Сейчас возьму у ребят телефон, я попробую позвонить, просто у них на патрульной машине где-то номер телефона есть, да, или просто в 112. Попробуйте, может быть, в полицию позвонить, спросить, что делать, потому что, ну, блин, зачем нам полиция тогда нужна, в Украине ли это, в России, в Америке, для того, чтобы помогать людям, поэтому я, наверное, пойду, пойду и попрошу помощи в 112, потому что, ну, да. Да нет, я звонил, мой друг, там безучный стоит, и он где-то упал, скорее всего, и, может быть, есть возможность как-то в Uber позвонить. Я им скажу откуда мы приехали и куда, и они этот этот заказ найдут. Может так попробовать? А то я не знаю, кому даже обратиться. Я стоял-стоял, ждал, да. может он вернется сейчас таксист. Нету. Здесь такой, да? А вы а, сегодня номер телефона Да, он, он там остался. А, я в принципе номер телефона знаю. Мы сейчас попробуем, наверное, Uber вызвать и уже у водителя сказать, позвони куда-нибудь своим там командиром. Ладно, спасибо, Ладно. спасибо, Ладно. Да. до свидания вам. Ребят, в общем история такая, полицейский, когда увидел, что я начинаю записывать и что-то там вам говорить и жаловаться на камеру, громко очень и публично, он сразу вышел из машины, хотя до этого он кого-то остановил, пошел протокол составлять, и мне сказал, ну там позвони куда-нибудь. Сразу говорит, ну а что ты, давай, давай позвоним. Он попытался мне помочь, позвонил, какой-то номер, они сказали, мы не Убер, мы ничего не знаем, и больше он сделать ничего не смог. Жалко, конечно, не столько телефон, телефон вообще не жалко, потому что на гарантии я приеду в Америку, мне дадут новый, но жалко, конечно, это все вот эти контакты мои, сумасшедшее количество, голова кружится, начинается, как когда задумываюсь об этом, столько банковских аккаунтов, то есть это как сейчас, мне какие-то транзакции делать, столько всего, ну, что делать, будет прикольный опыт, интересный, во Львове потерял телефон, в Украине был, прикольно, прикольно, что делать. Попробуем еще Убер, может все-таки дозвониться. Нет, значит, буду смириться, мириться с этой мыслью и жить дальше. Короче, ребята, иду в камеру хранения, возьму сумку, где есть ноутбук. Знаете, что попробуем? Попробую с компа зайти. С компа можно зайти в Uber в мой аккаунт и там позвонить, позвонить, написать. Ну, как-то плюс еще, может быть, в iTunes как-то вот этот зайти и найти, посмотреть, где телефон. Потому что с часами невозможно это делать. Ну, в принципе, я особо, на ментов тоже не обижаюсь. Просто это я вам так показал, ребят, что тут искать каких-то виноватых. Виноват я только сам, сам выронил, сам что-то, я не знаю, в телефончике сидел. Надо бы в карман убирать. Я вот так, знаете, между ног положил, сидел на сидушке на задней там и забыл ушел. Поэтому виноваться нельзя искать. Менты, ну молодцы, что-то они там, видите, на камеру что-то пытались там изобразить. Ну окей, а дальше. Все, в моих руках буду искать.